Пошла. Так, Дорогие друзья, Маткульт, привет из нашей новой студии. Студия теперь у нас находится в Измайлово. Вот так, да. Квартира в Измайлова и студия в Измайлова. Все очень удобно. И сегодня будет первая запись на этой студии. Наш гость. Никифор Кузнецов. Отходи. Привет. Да. Вот школьник одиннадцатого класса школы номер 57 решил задачу Деда Володи, которая была записана в ролике Три Саватеевых. А именно, описать все или там часть бесконечное количество, там, в общем, как можно больше. Треугольников со свойством, что сумма кубов их сторон равна кубу их полупериметра. Ну, я могу сказать, да. да. Ну и, собственно, на самом деле, это совершенно удивительно. Ну, да, естественно, целочисленных, да, целочисленных треугольников с этим свойством. И помните, что тот треугольник, с которого мой папа начал... И этот треугольник 3-4-5 Это вот этот египетский треугольник Да, египетский треугольник Вот он, у него есть такое свойство удивительное И вот, значит, эту задачу мы поставили летом Ну и потом я читал курс лекций по элитическим кривым На школе Ройгородского, на Камбалке И вот Никифор слушал ее очень внимательно Комментировал, исправлял мои ошибки И потом написал, сказал, что задача, Алексея Владимировича решена вот, вот он ее решил, и сейчас будет рассказывать. Вот что называется, какие школьники бывают у нас в школах. Уже знает больше математики, чем я. Вот. В одиннадцатом классе. Итак, Никифор, вперед! Итак, ну, наверное, начнем мы с того, что такое эллиптическая кривая, да. Да. С, -с, -с определения. И как нам помогать? Ну, равнение вы запомнили. По погромче, говори погромче. Равнение вы уже и... запомнили, да, оно да. достаточно простое, да. Вот. А что же такое эллиптическая кривая? Ну. Элептическая кривая это, по сути, однородный многочлен кубический какой-то, да, е, э, кубический, и она должна быть не особой. То есть, что это значит? Это значит, что, все, э, что данное уравнение э, не вот. Однородный кубический многочлен от трех переменных А, б и С, уточняю я, и это уравнение неразрешимо, если у него только один корень 0,0,0. Да. 0,0,0, 000. понятно, что у него будет корнем. Это будут однородные многочлены второй степени. Вот. То есть, условие может показаться достаточно странным, но оно отвечает, как минимум, за то, что то есть, у нас есть кривая, да, что мы в каждой точке можем привести касательку к ней. Вот. Потому что, если бы это было 0,0,0, мы не смогли бы это сделать. Да, но 0,0,0 Ну 0, и не чтобы не было там, вот, точка, вот, вот, да. таких случаев, там, как-то вот таких и так далее. Да? Чтобы все у нас... Работал. А, не, да, такая, как бы, не, не кривая, да, не особая. А, она одновременно еще такая вся глазненькая когда ее нарисовать. Да, то есть в каждой точке касательно. Так. Значит, ну! Первое да. упражнение, наверное, для всех слушателей доказать, что выписанная кривая является. Да, первое упражнение не для особой. всех слушателей доказать, что та кривая является не особой. Ну, это достаточно просто сделать, там, ну, выписывается, получается. В лоб. Вот. Ну, собственно, если мы возьмем, например, x равно a делить на c, y равно b делить на c, то мы получим криву на обычной афинной плоскости. Если кто-то знает, этого это у нас была проективная кривая, да, вот, в однородных координатах, теперь мы получили обычную. Но, возможно, мы потеряли, как бы, какие-то точки, потому что c у нас может быть ну. Когда мы будем говорить, что эти точки бесконечные, удаленные, вот. Да, то есть точки на исходной кривой вида а b0 все которые есть теряются когда мы переходим к координатам x y да но их очень легко найти если я подставлю у меня получится е от а b0 равно нулю ну это однородный многочлен от двух переменных от двух переменных то есть вот форма да форма у нее три отношения а к b в которых задуряется. Ну, и ну можно... не больше трех, но если Ну, это все на формулу кардана, то есть что угодно, хорошо. Да, да. Это но... легко учесть эти решения, а если их учесть, то все остальные попадают сюда. А, нетрудно показать, и мы потом, на самом деле, покажем, как это делать, что всегда можно сделать такую замену координат, обратимую, x, или z, да, что наша каривара, любая, не особо, перейдет в такую, получается, Z квадрат равно x кубе плюс a на x z квадрат плюс b на z кубе. Так, это называется нормальная форма Вирштраса, вот. Да, и здесь XYZ это линейные формы первой степени, ну линейные да. да. От a, c, ну и соответственно матрица перехода не вырождена. Да, то есть можно записать, что там, у нас есть какая-то матрица Т, мы умножаем ее на АВС. Да, получаем ее И можно, значит, для любой эллиптической кривой, эллиптическая кривая это не особая кривая а с какой-нибудь точкой в целого поле. вида. Ну, в поле, да, у нас поле рациональных чисел. Да. То есть в данном случае это то же самое, что АВС целые, но если бы они рациональные были, мы умножили бы их на знаменатель. В силу однородности бы ситуация не поменялась. Да. Ну и в чем плюс такой формы? Значит, во-первых, единственная бесконечная точка. Если мы поставим z равно нулю, то у нас получится, что у нас uh, x в кубе равно ноль, uh, 0. 0, плюс да. x равно нулю. Троекратный. Троекратный, ура. Вот. То есть у нас есть только одна бесконечная точка, это ноль, 1, 0. То есть только одно отношение. То есть понятно, что мы можем Игорь взять любым, но мы берем отношения, поэтому да. И это перегиб в силу того, что это, да. вот. Точка перегиба. Да, здесь, в этом ролике, так как мы хотим дойти до довольно серьезных вещей, многое предполагается вам уже знакомым. То есть, если вы, например, в принципе не знаете алгебры, то нужно начинать с ролика, например, теорема э, Бином ньютона да, который на канале есть. То есть, здесь все-таки некоторая минимальная... Э, Познание математики предполагается, мы не будем так, всего так, рассказывать, так. это такой серьезный, серьезный заход. Да. Это значит первый плюс такой записи. Привет. Вот. Привет. А второй плюс такой записи это то, что наш карьера будет, значит, э, ну, симметрично относительно, будет иметь легко узнаваемый вид. Пошел проверять, не выключился ли э, телефон. Пока запись идет, все хорошо. Так, ну, давайте, нарисовать вот это. Да. Так, да. Бывает ну, вот так, либо вот. один кусок. Ну, много как бывает, но, в общем, то есть стоит понимать, что это не какой-то не элипс, ничего, это в смысле. Это, в смысле не окружность, не, не, окружность, не элипс. Не окружность, Кусок это, кривой третьего порядка. Кусок кривой третьего порядка. Ну, то есть мы как бы взяли, вот если в комплексе существует поискать, мы взяли вот так вот разрезы, по сути, получили вот так. И значит. что. Торчик разрезали, так что еще до касательно. Значит, пусть нет. у нас были две точки П, тогда P звездочка Q это просто да, твои пересечения э, с данной кайвой, да? То есть у нас П, э, Это P звездочка Q. Да. Вот. Это то, что умел еще Диафант Александрийский. Э, умел, да. А вот. Каре Но... Но... поправил его, да? Да, мы <с скажем, что П плюс Q. Плюс Q это p звездочка Q, ну, звездочка бесконечность, ну или что то же самое, что минус p звездочка Q. То есть мы возьмем и отразим. Мы считаем, минус что, это отражение. Что uh, точка 010 находится на бесконечности. Вот это, да. поскольку, это, поскольку это точка 010, это точка вертикального направления, то есть провести точку через бесконечно удаленную вертикальное направление, то же самое, что провести вот такую вертикальную прямую, да? вот, и вот здесь, здесь нужно некоторое воображение, да? То есть, что такое бесконечная удаленная точка вида 0,1,0? Если, как бы я вот для каждой серии прямых чуть-чуть я чуть-чуть про проективную геометрию, да, скажу, для каждой серии параллельных прямых своя вот, бесконечная удаленная точка. Вот это вот 1,0,0. Потом с какими-то там коэффициентами типа 1, а, минус 1,1,0, ну проективно можно, можно как-то, да. так вот, нарисовать, Вер, да, да? как-то вот, x, вот. y. Z. Да, это zit здесь y, да. Мы сечем плоскостью z 0,1, да. И как бы бесконечно улевая точка 0,1,0. Это вот такая прямая, собственно. вот только что такая. Ну, вот в ту сторону, точка. да. 0,1,0, вот, а, да. но, Ну, вертикальная. Короче, вертикальная. Вот, так, вот такая вот поймая, да. Вот 0,1,0. 0,1.0. Ну да, да. То но. есть она как бы. То есть, вот наша перевара находится где-то здесь, а вот это ходит туда, да, но вот она в ту сторону, но по Y, Но когда мы Z убиваем, то есть а, что чтобы, раньше, а, что? а, а чтобы провести прямую через нее, нужно провести плоскость, проходящую через начало координат. Вот, ну и она будет как-то пересекать. Да, ясно, что эти плоскости как раз будут да. высекать эти параллельные вертикальные прямые, поэтому провести точку через да. прямую через вот эту точку бесконечно удаленную, простите. Да, да. И еще тут важный Потому момент. Что, есть сумма двух точек, сумма. Ну, тут важный момент, что мы берем с учетом кратности, да, то есть, например. Бесконечность звездочка бесконечность, это бесконечность. Ну, мы будем обозначать. Да. Бесконечность будем обозначать. О, красиво, наверное. ну вот как-то так поимет просто. Ага. То есть, сумма двух бесконечностей это бесконечность. Потому что мы берем с учетом кратности еще мы можем точку с собой сложить. Тогда это значит, что можно... С учетом кратности это означает следующее. Это значит, что мы, когда берем точку саму с собой, вообще любую, это значит, что мы просто проводим в ней касательно. Да, то есть теперь, нас... если третья точка пересечения вдруг оказалась тоже в этой же точке, да. значит она и является звез звезда этих двух. Ну, то есть у нас э, более строго, у нас как бы, ну, сейчас можно, так, значит, закон сложения, в принципе, довольно понятный. Сейчас мы поймем, как вот э, алгебраически выглядит э, операция звездочка, ну и соответственно плюс тоже. Потому что для того, чтобы сложить, нужно просто там у со знаком y, <связать> Ну, это в форме верх, <связать> естественно. А -а -а. Вот как мы это сделаем? Пусть у нас есть точки, называемые координатами px, py, ну и соответственно у x у y. Тогда ну, можно через них провести прямую. Да, сейчас бы не перепутать коэффициенты. Значит, коэффициент по x вроде должен быть по y минус по y. x mm -hmm. плюс далее по x минус. Я надеюсь, что я честно не перепутал знаки и порядок. Ну y. если что, это и плюс еще что-то, да? Это -э -э тогда поправят. Ну, слушай, поправят да, это. Да, то есть пройдут ну, поимущие прямую... через, две точки, думаю, прямую, через да. две точки, то есть это а x плюс были плюс zero нулю, вот а такое B такое. вот. И далее, что мы делаем? Ну, то есть, соответственно, мы можем сказать, что можем параметризовать его по времени, есть, так, чтобы в t равно 0 у нас получалась точка p, а в t равно 1 у нас получалась точка... Да. Ну, возможно, тут выйдет на армурок, ну, то есть, как мы это сделаем? Параметризованная прямая, мы да. Мы скажем, что... Давай я напишу как. px плюс... Плюс bt, a... то есть, px. px Pt. плюс t умножить на... Вот это вот коэффициент, конечно. Qx минус Px, запятая э, Py плюс t умножить на Qy минус Py. А может где-то знаки тут неправильно? Ну, в общем... Да. Нет, почему? Смотрите, равно 0 получается так. Термин 1 сокращается, это получается Qy. Ну да, да. Вот. Ну, Все. Вот, вот, значит, вот тут могут, могут знаки быть перепутаны. Ну, Потому может быть. Да. Это не совсем... Ну, можно, да, можно параметризовать, когда в точке 0 будет вот. при термине 0 mm -hmm. будет это при термине 1. И Далее 1. мы, значит, записываем нашу... Ну, у нас такая параметризация есть. Далее, вот у нас есть наша кривая, y в равно, получается, x в кубе плюс a. A, x плюс b. Внимание, здесь мы поделили на z в кубе вот в той предыдущей формуле. Да, то есть... Поделили на z в кубе, перечисли карте. Поскольку у нас только одна точка на бесконечности, мы можем вот так удобно работать. Да. И далее, что мы подставляем? Мы подставляем сюда наши координаты от t, то есть y от в квадрате, равно x от t в квадрате в кубе плюс, плюс a, a x, x от t плюс b. Плюс b. И у нас получился какой-то многочлен от t. Да? Где... Какой степени, дорогие друзья? Да. Ну, в степени, 3, степени 3, понятно. Степени 3, понятно? дело, вот, да. да. И, значит, что мы знаем, что в точке t равно... Термо... Ну, мы, если мы там перенесем всю одну часть, у нас в точке t равно 0,1 поймем, да? Есть... Да, если эти точки были различные, то было э, два корня... У этого многочлена ну и Значит, тоже будет. Если два были рациональные, то третий тоже будет рациональным. Теорема Биета. И... Которую Диафан тоже знал. Ну, там, сумма корней. Можно так, да. можно, чтобы рациональность. Рациональность. Вот, в что t квадрат на t минус t0, где нам нужно найти t0. Внимание. Ну, давайте, значит, посмотрим, почему у нас равно t0. t0 у нас равно, получается... У нас вот тут еще то коэффициент. есть делим этот многочлен, делим на t квадрат минус t с кажется что, кажется, что это коэффициент при uh, t в квадрате, потому что коэффициент, минус коэффициент по t в квадрате, делить на коэффициент по t в кубе. Ну вот как-то так. Наверное. Потому что вот t в квадрате, то есть у нас здесь да. минус t в t, t в квадрате. А, тут да. еще у нас... Uh, Минус t квадрат, минус t квадрат, минус t квадрат плюс 1. Вот что-то такое нужно взять, да. И, uh, и тут у нас еще будет какой-то коэффициент по и t в кубе. Минус t квадрат, минус t квадрат, да. И плюс t 0, <t2> <t2> <То> <t2> да. через коэффициенты много вот как вывести форму сложения самому, как бы, и не... На самом деле, если я могу сказать, что никто то сам ее не выведет, ничего никогда не поймет. Вот это вот то, что каждый должен сделать самостоятельно. Вот, и то есть тут ну, даже сказано, да. как сказан это сделать. То есть тут не нужно как бы ручками что-то делать, просто понять, что через коэффициент оно плюс-минус так, покажем. Да. Бежал, возможно, тут минус один, ну... Ну, неважно. Суть <плотворитель> в том, что делите многочлен на, на т минус 3, и все получится. Да, и просто выводите еще в 0 доль из коэффициента. Да. Из коэффициента, Из коэффициента. Так, так акцент у нас прекрасно. Вот, то есть мы поняли, как складывать. ну то есть Поняли. Мы подставим э, эту точку, то есть получим точку какую-то P от T, ну и возьмем Y с минусом, Дальше все понятно. Так. Угу. Вот. И на самом деле, э, uh -huh. это сложение, но как бы не просто так введено. На самом деле, вот эти точки на элитической перевой над полем P, то есть над полем рациональных чисел, ну, на самом деле над любым полем, если там есть хотя бы одна точка, они образуют группу. Значит, давайте быстренько поймем, что это группа. Э, группа э, G с операцией э, какой-нибудь кружочек. Какой кружочек да. Это но, что в группе является очень Значит, первый у нас существует единица, то есть такой элемент Е, что Е умножить на Ж, равно Ж умножить на Е, равно Ж для всех G из группы. Да, ну во-первых всегда, ну, ну да, что это как бы первое условие, что вообще всегда это осуществимо. но это, ну, это в принципе так и написано, да, что в любом порядке любые два элемента. Второе сказать, это да? что для любого G существует ж минус первый такой, что mm -hmm. можно с обеих сторон умножить и получить единицу. Да. Ну и третье, соответственно, это ассоциативность. Ассоциативная значит. операция. Ж, ж, ну я напишу просто звездочка ассоциативная, то есть, ну. Да. А допустим. звездочка Б. А, кружочек. Ну кружочек, да. А да. кружочек Б, кружочек С это Отмечается коммутативная штука, да, вот, и задана какая-то операция спаривания, да. и она удовлетворяет вот эти три условия, ну, есть еще четвертое, если оно удовлетворено, то грубо называется абелевый или коммутативный, да, если, если у нас а, О, а на Б равно Б на А, то группа называется Абелево коммутативный, обычно в произвольной группе пишут, умножение в английский плюс в да или плюс с кружочком, как мы написали ну, плюс с кружочком это вот так конкретно специфичный случай, да понятно, и что здесь вот. коммутируемость автоматом имеет место быть да это очевидное закрепление вообще-то здесь очевидно вот это это и это все очевидно потому что ну какой у нас есть я у нас ну понятно, что мы будем рассматривать эту группу точек аналитической группы с операцией вот этим вот кружочком с плюс плюс кружочком вот е, это, это, вот, это, е у это у нас бесконечная точка, потому что бесконечная точка с элементом не сложи, получится он сам. Проверьте это, чтобы понимать. А, обратный да, элемент, да. ну понятно, что если возьмем а, точку, значит, а, отраженную... Отраженную, от, от, от, от, от, от, от, то есть, ну, сейчас. Минус П решение, не важно. Ну не минус по тут можно писать, то есть, по Х, по y а, с по x минус по У. Да, ну вот можно, да, чтобы все увидели, что вот... Пх, пх, минус пх. Вот эти есть, как бы, это у нас будет вот вертикально, понимая, вот такая через здесь две точки, mm -hmm. она третий раз, как еще с бесконечностью. Бесконечность мы отразим относительно себя. А oh, вот, что с бесконечностью и да. Отлично! И только вот это. Вот это очень сложно, То есть, обычно, когда мы проверяем свою группу, вот это очевидно, Да. Yeah. там проверять обратимость, скорее. Обратимость. За часу <свят> второе, второе yeah. свойство самое сложное. А тут оказывается так, что третье свойство самое сложное, можно же пробовать просто нарисовать картинку, как это выглядит. Нет, да, нет, это нет. полное. Тут <смех> доска малая, это как маски. фирма говорил, да? Эти поля слишком малы для доказательства. Но эти поля слишком малы, да, чтобы нарисовать даже картинку. Но вы можете, наверное, в интернете где-нибудь посмотреть или сами нарисовать, что это вообще значит. Да, там будет 10 точек и нужно доказать, что какие-то дали, получаются лежат. Это временный вариант. У нас был большие доски. Наверное, будет сторона Коваля, это сторона Трушина. Будет страна еще вон там. Ну, короче, мы здесь будем постепенно все обживать. Это мы только-только, только-только вот эту студию заполучили. Поэтому пока у нас такая маленькая портативная доска. Для первого раза вполне нормально. Но вроде... Ну, да, ассоциативность мы все равно доказываем сейчас не будем. Иначе это будет... Ассоциативность это... На час, на самом деле. Ну, в час можно уложиться. По моду каких-то знаний и на алгебры. Но все равно полностью мы его не докажем. То есть, мы... Там все нормально, да? Все хорошо, да. да. Значит, мы полностью его не сможем, как бы формально мы не завершим доказательства, потому что останутся случай, когда две точки совпадают. Когда да, -то да, совпадают. это как бы... Да. Ну, в случае рациональных чисел, можно там сказать, ну, оно всюду плотно, да, там все работает. В случае э, нерациональных чисел, а конечного поля... Такой аргумент уже не сработает. Давай просто, в общем, оставим. Да, это просто. Такая, такая трудная штука. Группа. Ну, ну, если мы это... поверим в да. то, что если да. мы вот возьмем точки, будем их э, рассматривать относительно этой операции, то мы получим группу. Да, в это мы верим. <coughs> это такая мини-тянема. Вот. Так. Ну, теперь, теперь, значит, поговорим поподробнее про то, как переводить, соответственно, форму биэр Вот если у нас была какая-то произвольная кривая, там, Е. От А, аббаса. А давай не произвольную, давай нашу. Ну вот нашу. Давай да. примем нашу просто, потому ну, что вот произвольную. Э, вот мы ну, проведем с нашей и всем будет постепенно. Ну а там да? мы нигде не используем то, что она например, наша, кроме конкретных чисел. Ага. Да? То есть. Ну хорошо, да. Можешь считать, что она это, можешь считать, что произвольная, да? а Вот, но ну, значит заметим, что это кривая квадрическое, то есть она образуется квадрический многочлен. А, а. это значит, что А. А. А. Если вы знаете, что такое элементарно, то он будет раскладываться как А 1. Надеюсь, и, значит, э, если а, вы, даже, знаете. Если вы открываете книгу Винберга или любую другую кастризму, там кому угодно, да? Вот, то есть он раскладывается вот в эту штуку, да? Значит, да, видите, да. что если у нас σ 1 равно 0, и σ 2 равно 0, то нам вообще все равно, какой у нас σ 2, у нас все равно это за Потому что он однородный, да. То есть у нас σ 2 всегда обязаны идти с σ. Конечно. Вот. Значит, у нас на любой симметрической кривой лежит точка 1. Минус один, ноль. Ну и, соответственно, мы можем 0 взять вот тут, вот тут. То есть, три точки. Да, еще я хочу добавить кое-что. Но... Для эллиптической кривой можно считать, что у нас... Сейчас скажу, чего нет. Так, то, ли, то, ли, то, ли, то есть, что-то равно единице можно считать. Сейчас, вот это, это, что, это что, что, можно считать единицей. Знаешь, почему? потому да что-то что если... что всегда можно считать единицей. Но вот, нет, здесь именно это. Почему? Потому что, если это 0, mm. был бы то она сразу раскладывается в синим А, да, да, да, это, да, это правда, да. Вот, будет... Поэтому я всегда вот их записываю вот таким. Просто вот да, действительно, такому. то есть да. это не может быть нулем, потому что иначе она раскладывалась бы на множители, да? а можно проверить, что если кривая раскладывается на множители, она... особо, нет. да. Ну и вообще это было бы как-то странно, если у нас кривая была бы прямая и окружность. То есть да, если да. мы перемножим прямую окружность, или две-три прямых, ну это... Так что можно ну, сразу прям выбрать вот такой универсальный да. вид для симметрической эллиптической эллиптических лимоний. Можно, да, вот, но я не думаю, ну да. Вот, я можно. вообще летом пытался понять какие-то общие свойства, но мне как-то... Ну, вот одно общее свойство. Да. Также... И это это тоже более того, это, да, сейчас вот, мы это... докажем, что вот эта точка является точкой перегиба. Вот, вот это интересно. Значит, вот. тут да. нам потребуется одно такое, ну, это эквивалентное определение, то есть есть два определения. Что такое точка перегиба? Первое, это существует, понимая, кратности хотя бы два, то есть вот как-то вот... Три. Вот, хотя бы три, да. Два это просто а, цепь, То 3. есть, 3. я бы так да. сказал, касательной в этой точке является прямой кратности э, не два, а три. Да. да. То есть да. совпадение с э, кривой третьего порядка идет... Э, грубо говоря, все если то, я, я да. параметризую эту вот прямую... Если мы рассмотрим прямую кратность на Т, то э, кривая будет делиться на Т. в кубе просто. Да. Да. Т в кубе, да, и все. Вот, окей. Uh, а второе, вот, определение? второе определение. Иссян, да? да? Есть, значит, мы рассмотрим матрицу вот такую. Здесь будет стоять D квадрат A, то есть это мы два раза взяли производную по А. Значит, здесь будет стоять D A D B, то есть мы сначала взяли по А. По А, да? Ну я буду так писать, я буду так писать, но ну, это как оператор, потому что. Оператор, да. Оно не вместится на доску. Ну ладно, не на ну, внизу, ну на самом деле внизу. На самом деле. D по A, D по B. Вот. Да. Mm -hmm. вот. И тут значит, можно про... упражнение, что для многочлена не важно, в каком порядке брать частные производные у нас... Э... Вообще для непрерывных не важно, но для многочлена это проверяется. Для многочлена да. тем более, неважно. Тем более не это, важно. Это да. проверяется даже чисто комбинаторно. Вот от этой упражнения возьмите все эти производные в перекрестные перекрестные и двойные, ну и, и по одному аргументу, вот эту матрицу вычислите для нашей, так, любой, для нашей ДС, кривой. ДС, Сами просто вычислите. Ну, и dc квадрат. С квадрат, да. Квадрат, да. Все. Вот, значит, э, и dc называется гесян, определитель, это это и матрица. Да. Это называется матрица Гесса, и это ее определитель. Да. И то есть точка называется точкой перегиба, если у нас вот, вот этот вот определитель реально да, да. Можете проверить. Да, упражнение, что, что это эквивалентное определение. Да, но это не, не прям суперсложно, да? Это, это ну, не в одну строчку, но это можно решить. Не в одну строчку, но ну, да, там можно как бы начало координат двигать, ну, в общем, что угодно можно делать там. Так, хорошо. хорошо. И давайте посмотрим, что реальную. будет, если мы поменяем A а и B местами. Что будет, если мы возьмем и поменяем A а и B местами. А. Значит, ну, покажем, а -а -а. что... А -а -а, я понял теперь тебя. Да, ты говорил, что он симметрический, да? Вот тут будет стоять D квадрат B. Тут будет стоять, поскольку мы A а и B поменяем местами D, A, D, B. Да. Тут будет стоять D, B, D, C. Тут будет стоять снова D A d B. Мы просто А и Б поменяли не ставим. Тут будет стоять D квадрат А. Да, тут да. будет стоять d, A, d, C. D, A, d C тут будет стоять D B d, C D B d, C, тут будет стоять D A, d, C. D, A d, C. D и D квадрат C. Д квадрат С. Так, Вот такая. Это... Сейчас, секунда. Mm -hmm. Это вот так. Это, вот это так. значит, что мы просто поменяли вот эти две штуки. И вот, и эти, вот эти две. две. все. А, а... Ну, то есть оборудитель у нас не поменялся, потому что каждое такое обмен просто поменять знак. Два то раз есть, раз на самом раз, деле, да. мы э, показали следующее замечательное утверждение, что э, Гисян, э, любой синегорический кривой, это всегда симметрический многочлен. Шикардос! Тогда у него тоже более 1 1-0. Ну, и так, э, да, нужно сказать, что он кубический многочлен. Почему? Потому что у нас в каждой клетки Маден состоит... Многочлен первой степени, потому что производная всегда... Считает, а, отлично. Вот, то есть, а, а поскольку мы доказали, что в произвольном симметрическом множестве 1-1-0 это его корень, да, то у нас 1-1-0 как лежит на исходной кольвой, так, так и на огисяне, да, то есть... И то есть получается, что это точка перегиба. Так, сейчас. То, значит, он корень там, он корень здесь. Потому а, что... Да, и все вроде бы сейчас... А вот какой кратности корень? Вот какой кратности я не думал, не особо. Не вот не кратности три. Если он крат, да, если кратности три, то все отлично. Все отлично, что там три, три, три, девять как раз. Девять, да, девять как раз. Да, вот это интересно, да, это вот пока отложим, да, это. Но это вопрос слушателям, вот, значит. Сейчас знающим. Сережа Горчинский посмотрит, например. Иногда смотрит такие стекловские монстры, да. Ну, вот, они скажут, дураки даже не знали, что это, это, и это. В общем, если в комментариях появится кто-то из стекловки и напишет э, Вот в этом месте да, ну, Дополнит это, то будет на да. руках. То есть, да. если я такой некратность итоги, то там 9 пересечений, и все, он получит, что все, все отказано, это. Да, точки да, перегиба, да, все. Мне казалось, что я это доказывал, это, но я не помню. А, ну тут да. такое изящный доказательств. Даже вычислений никаких нет, по сути, да. Потому что, ну. Мы просто взяли и сказали, что вот оно. Корень кратности доходит. 3. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Что это означает? <клышлен> что это корень кратности 3? Пересечение кратности 3. А, ну там нужно проверить, что, что, что касательно общего. Э -э -э что у них общая касательность. Да, да, правильно. Не, не то, что корень кратности 3. Это же точка не на, это же не на обычном многочтении. Это трех примеров. Идея только в том, что нужно, чтобы у них касательно. Вообще касательно, да, да. О, да? Вот это я проверял. это не проверял. Собственно. Я тоже не проверял, это Значит, ну, и зачем мы, собственно, искали точки перегиба? Потому что если мы преобразованиям уведем точку перегиба в 0,1,0, а касательно к ней в получается c равно 0, 0, то у нас останется следующий многочлен. У нас останется многочлен А в кубе плюс С на P от А B. Вот во что превратиться в нашу, в нашу, в нашу. Ну, если да. Если мы вот так вот сделаем. Проверяйте, проверяйте мы... это. Ну, а понятно, что если мы так сделаем, то дальше мы уже победили, потому что от всех плохих да, множителей здесь мы можем избавиться по одному просто. То есть у нас есть множитель А там, есть множитель, получается, B квадрат С, который нужно избавиться, но от них мы всегда избавляемся, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. То есть мы сначала приводим вот к такому виду, Потом просто в одиночке издавляемся от этих множителей и... Ну да, рецепт понятен. Получаем нормальную сторону да. вот. А если у нас есть точка 1, минус 1, 0, ну или минус 1, 1, 0, тут как удобно. Да. Это делать еще проще. То есть там матрица достаточно простая получается. Итого получается. Вот. получается и того, и... Начали, да? И... да, Если мы проделаем все это с нашей кривой, да, вот то у нас получится матрица замены. Вот такая вот 0, 1, 252. 0, минус 1, 252. Вот тут как раз отвечает тоже точку перегиба. 1, минус 1 uh -huh. засунули, да. То есть у нас 0, 1, 0. Вот в столбе осматривается этот как раз один минус 1, 0. Ага. Uh -huh. Вот. Так, минус 0, 12 и 6, 7, 2. 7, 2. 7, 2. Uh -huh. Может, можно чуть пооптимальнее сделать, Ну, по-моему, мне меня не получилось. Ну этого достаточно, это нормально. Да, ну у нас, uh -huh. правда, коэффициентики такие. Достаточно. Минус 864х плюс 5616. шестнадцать. Вообще, там, как, бы, как я понимаю, э, вот это не однозначно. Вот, да, да, нет, да. Между Бельштрафовыми формами и кривыми и эллиптическими нет взаимодозначной соответствия. Да, ну то, без... то есть там куча ку ку ку ку да. загиблилась между ними, понятное дело, mm -hmm. что вот так. Да. Ну вот я нашел такую, может вы найдете другую. больше простой, да. Поменьше коэффициентки, да, то есть, э, в принципе, ну и... и так, точка... да, кривая дедушки Володя задается вот таких, таким уравнением Ну и формы. такой матрицы перехода. И да. такой матрицы так. Ну и... Э, чтобы получить, куда перешла точка 345, нужно взять обратную матрицу и подставить ее 345. Да, и получим. Получим 24 минус 36. О! 23. Минус, минус 24 минус 36. Ну это. Да. Вот. Минус 24, минус 36. И будем называть ее базовой точкой. Базовой точкой? Да. Потому что, ну, она Отлично. Начала. Получили. И, вот. И значит. Основной результат заключается в том, что если мы будем брать точки вида 2 АК плюс 1 умножить на Б, то есть что это? Это мы взяли Б и сложили с собой? На кривой складывается да -да -да. с собой нечетное количество раз точку Б. Что значит складываете с собой? Ну первый, первый, первый это мы просто касательно да, пробовали, а дальше уже вот Б складываем с тем, что вышло, еще Б складываем с тем, что вышло. Ну и вот, сила силу неважно не важно в каком варианте все это делать. И получается К нечетная кратная точки Б. Никифор утверждает, что это всегда будет, будет треугольник. То есть, то есть, есть не, про... просто, не просто положительный будет АВС, а еще не раз. Ну, то есть тут нужно прокомментировать чуть -чуть, что это значит. Вот мы получили точку XY, значит, чтобы получить обратно, мы должны вот это умножить на XY1, соответственно, получим какие-то ABC. Да. Я утверждаю, что если XY это координаты точек, которые были получены в точки с собой 2 как плюс один раз, то мы всегда получим ABC, которая... Одного знака, ну, то есть, мы считаем, что все положения, да. и удовлетворяет пневмоническую треугольник. И тогда задача будет полностью решена, да, у нас будет бесконечная... Бесконечное... Э, ну, мы не показали, что это все решения, но вот интуиция подсказывает, что рамка этой все-таки один, на самом деле. Да? Интуиция... А, кстати, для симметрических кривых можно какие-то утверждения про рамки сделать да, вообще? Ну, и вообще, вот какой класс кривых эллиптических приводится к симметрическому виду. Вот я летом задал себе этот вопрос. А вот, тут, а, ну типа там круче, минимум... группа кручения должна быть как минимум. Группа кручения должна быть z по 3z, да? Ну должна, ну типа делиться, не очень корректно сказано. Ну то есть она как минимум должна содержать z по 3z как по группу. А. А. Ну да, то есть какие-то условия тут есть. Какие-то условия точно есть, не факт. Вот, ну если тут есть какие-то про алгебраические геометры, и вы знаете, ну, можете как-то быстро доказать, что ранг АИН-1, то можете написать там. Ну да, да. а может Денис Соловьев задать вопрос? Верно ли, что любой э, латиссифицированный симметрического вида ранг АИН-1? Да? Ну э, такое утверждение не стало, хотя проект такой вот, Хотя показать, проект был, да. Да, что АИН-1. Да, вот. Да. Ну то есть Денис, -то... потом Игорь и Тайс, с которыми мы тогда вот работали над бесцентральными да. треугольниками. Таким же примерным образом. Вот, ну давайте просто, давайте как бы проведем эксперимент. На самом деле это все делается, ну я это делал на компьютере, все понятное дело, да? Ага. Потому что, ну эти формулы огромные, ручками, естественно... Да, я вот, блин, вот у меня, мне не хватает компьютерного мастерства, я это все руками делаю, естественно все упирается, потому что руками нужно Вот, если мы сложим точку там разу, да? Вот такой вот замечательный треугольник. Вот они! Значит, у нас уже совершенно маленькие числа. То есть, на самом деле, умным перебором это можно было бы найти чисто в тройке. Какая будет, ну да, в принципе, да. Какая будет у них полусумма? Полусумма, ну, руками это проверяется. Ну, сейчас, да, ты не выписал, да, ее. Вчера пришло письмо от дедушки Володи, где он сказал, что он проверил эту тройку, и она, безусловно, подходит. Безусловно, в восторге, да. В восторге. Вот. Ну да, понятно. подходит. А полусумма там какая-то, да. Хы, щик и хариф, и сестра их выбить. А, Это не ну, если... таков истории. Да. А, <свят> вот, значит, ну на самом деле для а, таких вот на самом деле то, можно показать, что точка была все-таки а, достижима перебором, то есть если мы зафиксируем А и В, то у нас останется функция А С, в которой можно найти корень, ну, кубическое ну, уравнение да. решить. То есть если мы перебирали бы А и Б и искали С в формуле Ну, наверное, да, мы, миллионы, да. Если бы 10, да ну, 10-8. 10-8 решений кубического уравнения, в принципе, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с ну так моя интуиция общения с летчиками кривыми в это лето говорит мне, что будет что-то в районе миллиона или больше. А это ты прямо вот в режиме онлайн, да, пишешь да. программный код, офигеть. Вот чем чем выгодно ну, отличаются современные школьники от нас? Они программировать умеют всегда. Это круто. Мишк тоже отличный. Так сейчас проверим, что, так, я говорю, что О, второй вот, вот второй ну такой, достаточно ну, большой. Ну да, даже миллиарды. Миллиарды, э, да. Миллиард. Э, да, не миллион. 17 Нет, там 10, 20 миллиардов даже. Да, да, да. -да 20, 20 миллиардов. 20 миллиардов. 10 в 10. Да. Больше, да. Да. Ну, а естественно там 7b. То есть да это тоже 3b. Да. Да. Это, ну, это, ну, приехали. Там 10 в 15. Ну и мы можем, на самом деле, там... Рост, по-моему, известен, да? Рост известен, да, Высота вот эта вот... Вот так квадратично растет, по-моему, по размеру. То есть как бы логарифм высоты. Ну, то есть экспоненциально... По-моему, гиперэксперсиально. Ну, ну, да, да. Вот. А, ну, то есть, и понятно, что эти точки можно эффективно искать. Ну, то есть, что вам стоит сложить эти точки энергетической Да. Формы? Я даже рассказал, как это делать. Докажи вот. теперь, как? Как, как можно вот, доказать, что каждое нечетное дает? Каждое нечетное дает. Да. Ну, для этого нам нужно посмотреть... Да. Ну, что будет такое геометрическое, но от этого оно своей строгости не теряет. То есть, ну, чтобы это сделать строго, нужно чуть-чуть техники, да, но строгость не теряет. Значит, дай нужно представить, как выглядит наша кривая, да? да. да Как-то вот так вот выглядит, да, и вот да. какая-то штука, когда. Да, геометрическая, да, красивая. красиво, да. Какая-то это. С... <сум> Мы будем называть это овалом, да простят меня алгебрический геометрию, потому что на самом деле это не овал, понятно, что это. Нет, овал это совершенно математический термин. Ну... В теории вещественной алгебраической геометрии. А, да, ну, да. Вот, это, да? это прямо так и называется овал. Хорошо. А, а, а, а, знаешь, не... проблема, по-моему, то ли НП полная, то ли вообще какая-то супер открытая. Сколько овалов у произвольной кривой? Вот. То есть ну, берешь просто многочлен. А овал это что? Сколько, овал это... А, вот такие выражности? Да. То есть, сколько. Берешь просто любое уравнение. Хорошо, ну, мы будем называть да. это овалом, но это не овалом. То есть, ну, для, да, да. для М -м. простоты. Ну и можно понять, да, что... Да, по английски, я это тоже овал. Ну, понятно понятным Короче, причин. да. So вот, в общем, если нарисовать, у нас получится, что точки x меньше нуля, не лежат здесь. образуют вот тут такую штуку x больше, а вот А, Это видно по форме кривой, да? Это видно по форме коньвой. И вот точка B у нас лежит здесь. да? Так. Далее мы говорим, а что нам нужно, чтобы наша точка была треугольником. Да. Вот, значит, нам нужно... Ну, давайте выключим почему что A, B, C. а у нас равно изматывается, это равно 252 минус Y. Вы можете отмотать назад и посмотреть на матрицу перехода. Она будет ровно такая. Да. B равно 252 плюс Y. Ага. Вот. А c равно 72 минус 12c. Так, так. И у нас есть неравенство треугольника, которое говорит, что как бы все эти числа должны быть одного знака. Вот. Это раз, и... И то, что... Ну, так. Ну, тут у нас уже очевидно, что все они будут положительными. Ой, минус 12x. Ага. Ну, так. Ну, минус минус У нас x минус То что... Значит... Процесс, да. Значит, первое утверждение, что любая точка на овале да. является точкой, которая задает треугольник. Ну, давайте проверим, что все они положительные. Что? Любая точка на этом овале точка... переводится в АВЦ, дающие треугольник? Да, да, треугольник? Да, да, да. Ух! Это просто повезло, на самом деле. Вот. Ух! Значит. Почему, например, вот это положительно? Про остальные понятно. Вот, значит, Нет, это, то, это, это положительно, положительно да. Вот процентов понятно. А, да? вот. а можно заметить, что там y бегает, по-моему, по модулю не превосходит 80. А, -а, -а, а то есть здесь овал так устроен, да? Овал. Да? Да. Овал кривой устроен так, что y вот э -э автоматически... А, работает. а мы просто можем взять, как, ну, у нас функция x в кубе минус... Мы это еще будем делать, когда будем показывать, что... Овал, выпуклая фигура, значит, мы можем взять эту функцию, да, по x и взять выразить y через x, как кубический корень этой штуки. Да. Ну, плюс-минус, чей квадратный То, корень, то что овал, выпуклая штуки. фигура, я могу тебе сказать сразу, без доказательства. Иначе вот четырехкратное пересечение с прямой. Ну. Нет? Как? М то, что он выпуклый в, в нужную сторону. Ну, то есть, ну да. Нет, просто если не выпуклая, то сразу есть 4, то есть любая не выпуклая фигура позволяет провести... Ну, это ключевой факт будет, но нам нужно всего показать, что овалы подходят, да? А давайте еще выпишем, то есть у нас есть неравенство, что A плюс B больше C, строго там. Да, вот это. плюс C больше A, ну и 3 таких неравенств. 3 таких неравенств, Значит, если мы перепишем их в координатах, мы можем заметить, что они задают какую-то полуплоскость. Задают. Вот. Вот. Первый из них это 504 больше, чем а, раз... полуплоскость или много... ну, какую-то многоугольную область. Ну, если мы пересечем, это будет пересечение полуплоскостей, соответственно. Да, пересечение полуплоскостей. А, то есть у нас первый из них сдает неравенство 504 раз. больше, чем минус 12х. Так. А, вот, значит, это, по-моему, просто вертикальная прямая какая-то, да? А, и видно, что она с И, стоит, да, вот, и, оно, и да? показывается просто, что mm -hmm. она справа. Так. А остальные две задают симметричные двери. А, ну, кор короче, камеры. короче, это упражнение. Это, это упражнение, это несложное упражнение. Несложно проверить, что просто вот если мы нарисуем все эти полуплоскости, о! то овал лежит внутри строго вот этого. Отлично! И осталось только понять, почему каждая нечетная точка выпадает на овал. Да. Правильно говорю? Да. да остается. Ну, а это, это, это уже плюс-минус очевидно, на самом плюс деле. Плюс-минус очевидно? Ну, ну Овал выпукует. Да, мы давай, давай, Даня, то, что выпукла, не совершенно очевидно, да, потому что иначе будет... А, вот, ну, как бы, кто эффект. хочет строго алгебраически, можно э, взять производную ну, и посчитать ее за знак. Это сложно. Да, нет, ну тут как бы, ладно, да. То есть, да. если реальности Ничего, ничего, ничего. В другом выглядит. Вот, и заметим, что, как бы, любая, понимая, пересекает выпуклую фигура в двух точках. Вот, у вас это точка В, да? Да. У вас это точка П. Да. Если мы сделаем так, то мы уйдем с овала обязательно. Потому что, понимаю, ну, вот две точки у нас... Очевидно. Есть. А если мы сделаем вот так, то мы вернемся на овал, потому что у нас три точки пересечения с Ой, и все? И все, да. И все? А я вчитывался... Слушай, я перестал уметь читать тексты написанные. Я вчитывался в твой текст и никак не мог понять, почему там так, типа, просто. А надо было лучше вчитываться. Да, все, то есть... да? То есть, если я беру точку на овале... И, внимание, да. складываю с любой точки на овале, да? Да. Вот, ну там вертикальный случай мы оставим, да, пока, потому что это, это, это связано с вопросом, может ли B быть элементом конечного а, а там доказывается, дальше, что не может. Да, да, то то проговорим да, да, да мы сейчас проговорим. А. Вот. И если так, то у нас никогда не будет вертикальный да. прямой при сложении B с собой. А тогда значит, любая прямая, проходящая через две, через две точки овала, она вы, выкидывает нас на третий кусок. А когда я после этого сложу снова ее с Б, то она снова кидает меня на лобку. Потому что она должна Потом высекать эту высушать, штуку в двух, в двух точках. точках да? всегда, ровно, Но эта да, штука у нас как бы не особо выпуклая, а вот эта выпуклая. Да. Вот, то есть нужно и, просто и, показать, что именно эта штука выпуклая. Да. Вот. А как это показать? Ну, опять же, мы берем... Нет, f... мне кажется, что это все-таки правильное рассуждение. Что ну, а почему вот человек... это не... Почему а потому что оно, не... ну, оно, бесконечное. Оно, как бы, оно бесконечное. Нет, ну, в общем, чтобы строго это показать, мы берем функцию f от x равно кубический корень из x в кубе минус 864x минус 5616. Это сделает верхнюю плынку, да? То есть, если мы взяли корень, это верхняя плынку, потому что это положительные числа, вот верхняя плынка. Мы показываем, что верхняя половинка, она выпукла вниз. Или вверх. Ну, э, ты знаешь, это, это как бы... Я, я думаю, что это можно оставить. Я думаю, что, то, то, что, что если для, если компактных, вас... для компактных образов это очевидно, потому что где-то должна быть вот такая прямая... Я... Не... Чуть-чуть ну, двигающаяся ну, чуть вот сюда и тут, тут это можно а понять. Можно, и понять. Да, можно да. просто да. понять, что знак, что производный меньше нуля, значит, на выпукло в нужную сторону. И мы отражаем ее вот так, ну понятно ну, да, получается да, да. выпуклая фигура. Ну в общем, так или иначе, мы тем как то и очевидно, что выпукла. А значит любая прямая пересекает. Да, то есть еще раз гениально, рассуждение вкратце. Вот у нас точка на овале, и если мы два раза сложим с собой, то она снова вернется на овал. Все, да. Была на аваре, перестала быть на вале. Была на аварии, перестала быть да. на вале. И то есть можно показать тика, на самом тика, деле, тика, что тика, вот эти тика. вот две прямые, которые Веня, за, это... задают полуплоскость, да? Ой, Они круто. вот эту штуку вообще не покрывают. То есть она частично, ну то есть вот эти точки все не подходят на самом деле. То а, есть у нас четные не подходят, нечетные подходят. А, это ты имеешь в виду, что. А, почему нечетные, не подходит? Ну, Где-то там пересечение будет, но область, она Ну область, да, вот тут область, есть две да. такие да. прямые. То есть и если она даже лежит быть, по, да. по нужную сторону от этой, то вот это... от этих уже не идет. Да. Да, да, да, то есть, да, да, да, ровно вот эти вот треугольники, а если не треугольники. Да. И все. То есть, соответственно, раз каждый. Гениально. Единственное, что осталось, это доказать, что Б бесконечно порядка. Да, ну, значит, мазора. Нагиля Лукс. Лукс, к моему, женщине, кстати, а, опечатался, как бы. А я там. думал, Мазара, тысяч 12 или 3. Мазор это про группу кручения, по-моему. Да, то есть то, если, то, если что, это точка 13, если 12 крат на этой точке а, это, и, и все различные. 13-я, 13. 13. 13 Ну, можно посмотреть. Вот, B, тут B, есть B, более, B, более, более красивая теорема, потому что она позволяет чуть получше исследовать эту полевую. Ну, она как бы без заказа. Давай. Сейчас я проговорю некий текст, ты пока готовься. В принципе, есть теорема слово. Мазура. Она состоит в том, в частности, значит, что любая точка конечного порядка должна иметь порядок не более 12. И, соответственно, наша точка, если ее посчитать 12 кратных на компьютере, просто физически, и увидеть, что они все различные, то тогда, значит, она уже бесконечного порядок. порядка. Вот и все. Очень удобная теорема. Но ты по-другому да, будешь доказывать? Ну, вот, есть теорема да? Да, сейчас я напишу на английском название. И проговорю чуть-чуть, либо, когда, во-первых, да. во x, y целые, ну, да, на тку все работает. Все на тку, и, и сама и кривая, зато в виде, да. Либо у равно нулю, либо y делит, у квадрат делит дискриминант. Где дискриминант, это, ну, то есть, кривая заодно в виде y квадрат равно f от x, то есть не обязательно в форме Верштрафса, просто здесь много чем будет кубич. Дискриминант много должен э, делиться на y квадрат, да. а, Значит, э, это теорема вот, нагеля лутс. Лутс, к мы можем... можно посмотреть в книге Кураша, старинная книга. Кураш. Вот. Кураш. А, доказательства, кстати, вполне понятны. То есть там, ну, либо в парадических нужно посмотреть, либо... Ну, то есть я видел доказательства в какой-то книге, где просто, ну, говорится, давайте рассмотрим точки там в которых знаменатель делится на какую-то степень П, да, и посмотрим, что группу образуют. То есть доказательство осязаемое достаточно, гуглится, то есть вот так, и смотрится. Вот. Да. Офигеть. Но мы не будем этого делать, потому что много технических моментов. Из-за этого быстро выводится, да, что у нее? Из-за этого, во-первых, быстро выводится, что... То есть 36 недель дискриминант, да? Ну, там, да, я, по-моему, проще сделал, я просто сказал, что 3 b на самом деле, у нас. Оно чему? Равно минус 143 девятых. А-а-а! 3b Чем? нифига не. Э вот в координатах x и y нифига не целая. Да. Все. Ну, все, это уже победа. Все, естественно. Победа. И на самом деле, если просто. Вот, давайте докажем, на самом деле, что это тебя. Теория... 12 кубе плюс 1. Это то самое. Также 10 кубе плюс 9 куби, да. Ну, это тоже, кстати, электрическая кривая, вполне которая именно? А, ну, текстикапкер, которая типа X в кубе плюс Y в кубе равно D за F в кубе. А! Кажется. А, это, которая для АБЦ используется, для гипотезы АБЦ. Ну, ну не знаю, что да, да, это используется это, для Байкер... это... Да, да, он да, он... да, из нее очень крутые тройки АБЦ выходят из этой кривой. Это, это, это, это, это, это, это офигенная диссертация одного чувака. Э, Хорст, Ван Хорст. Сорокастраничная, в которой он из этой выводит целое новое очень красивое семейство тройка BC. Ну, тройка АБЦ хорошая, в смысле, там логарифм отношения. Да, ну, вот, вот, вот у него, у него очень хорошая. Ну вот, да. Хорошо. Сильно больше единицы, ну, то есть, как бы прямо, с точки зрения размера. То есть это контрпример, ну, типа. Да, да, да, ну да, нет, это так и называется, как бы тройки АБЦ. Это контрпример гипотезе о том, что их конечное количество. А, гипотеза она не о том, что конечное, а о том, что там... Давайте покажем, что теорема на самом деле позволяет нам построить алгоритм, который найдет группу кручения. ну, и мы с вами ее найдем. Ну, как найдем? Я просто скажу, чему она равна. Вот, значит, во-первых, у нас, да, в нашем, для дедушкиной кривой. Да, во-первых, мы заметим, что множество точек, где как бы у нас y квадрат делит d конечным, ну или y прямо на нулю целых, потому что мы для каждого y можем найти не больше, чем 3x, условно. Ну, 2, в смысле, или? Ну, для каждого, ну, 2. Ну, раз 2. Да. Ну, вообще. в силу да. картинки. Да. Так. Ну, там в если это не верх трасс. Ну, а, нет, все равно два, да. Снова ну, <coughs> Нет, в смысле, у нас же верш трасса, поэтому... Ну, у нас верш трасс, да. А, а так далее. Там ну, икp А вы знаете что это множество за f. Так. А Значит, что мы будем делать? Мы для каждой точки P из f будем делать следующее. Мы будем как бы считать P. Ну, P у нас есть, да, 2P. И так далее. Ну, то есть, КП. Так, то есть, P... То есть, мы будем просто свадить ее с собой. P это точка... У которой y квадрат делает подозрительно, подозрительно да. Потенциально подозрительно может быть точка. Да. Да. И все, все такие, то есть множество точек кручения содержится в f обязательно. Угу. Вот, значит, ну если мы, когда-то Когда-то у нас получились не целые координаты, или когда-то это вышло из То есть если kp не лежит в f. Ну, то всегда это не точка кручения. Естественно, а кратная зависит, что... любой точки кручения является точкой а кручения. А заменуешь, если да? mp равно mp, то m минус mp равно ну, бесконечности. Собой, да. ну, вот, да, то есть да. у нас все эти точки будут различны. Да. Вот. Это, а если, значит... она не... это если она... Э... Нет, всегда вот все эти точки будут различны, потому что... По... Они... Ну, пока ты не пришел в ноль. Пока, нет, пока либо в ноль, либо в точку нележащего края. Ну да, вот, да, давай, естественно. То есть, нам, ну, то есть мы будем так делать не более чем модуль F раз на самом деле. Да, правильно. То есть мы сможем за конечное время... А, и все, вот, все да? точки. А, то есть мы все. просто берем каждую точку Z, начинаем да, с собой, да, да. и мы не более чем за мощность F шагов получаем либо 0, либо точку низа. Значит, мы да, однозначно определяем, кручение на да, или нет. Да, прекрасно, да. Вот, ну и то есть, понятно. А, да, то есть, мы ну, такая мощная теорема совершенно практического применения. Ну, можно сказать и так. И, то есть, мы да. получаем, что наша группа кручения, которая здесь, у этой колевой, она из-за Z вот этой Z. Угу. И э, на самом деле это все вот эти вот те самые точки, перегиба 1, минус 1, 0. Ну, собственно, да, 3 как минимум у нас есть всегда. Нас да, 7, и, да, 3 да, да как минимум всегда, и тут включается, что просто есть забавка вот этой. Шикардос. Да, то есть включение у нас. Шикардос. Парень. Слушай, просто шикардос. Ну что, я думаю, что первый ролик вполне подходит к концу. Да. Вот, сейчас посмотрю, не, не выключился ли он, он раньше. Он ищет. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. 50. 22, 23, да, все идет. Да. Все идет, да. Да, И, вот, и да, я да. предвижу некоторые вопросы. Откуда берутся такие умные дети? Вот это будет точно много раз задано обязательно, что откуда берутся дети, которые знают всю эту математику уже в 11 ну, классе. что вы ее рассказали. Нет, ты же до этого знал, да? Нет, я не знал. А, то есть ты после моего курса, ты вник в это все, да? Ну, да. Офигеть. Да. Нет, это... но я знал о существовании такого, но я не знал, типа, как это работает. То есть ты прям залез в интернет, посмотрел какие-то книги, там. Курсы, ну, нет, но в бендивых такое... полянах не было интернета. Ну, у меня Google вообще его не было по факту. Да, понятно. Вот, то есть там все это ручками делалось. А, просто Ой, слушай, обалдеть, да. Вот так. То есть я письмо отправлял из брендивых полян. Да, то есть. Да. С ума сойти. Единственное, что я искал в интернете, это вот эту теорему Найгера Лус, чтобы. Ну, потому что мне нужно же все-таки было показать, чтобы эта точка бесконечно да, поняла. Да да, да, да, да. Это, конечно, возможно, можно напильником сделать, но. Нет, можно сделать напильником через теорему Мазура. 12к. Ну, но это считаю. все равно. Это более крат, крат, это Кажется, что это более серьезно, чем, чем Наги Луз. А... Потому что это все-таки какая-то классификация, ну, по факту. По факту, да. Теорема наги Луз, она, вот я еще раз встречу, она достаточно понимаемое доказательство. Угу. То есть, там. Каких-то сложных знаний нет. Ну, кроме поэтических чисел, да? Нет, а там есть доказательства. Ну, то есть, поэтические числа, там чисто языковой инструмент, чтобы... Ну, то есть, по крайней мере, я видел доказательства, где вообще слова поэтических чисел как бы в PDF-ке просто нет. это, тем не менее, строгое доказательство. Вот так. Вот. Ну, слушай, супер! Спасибо огромное! Еще приходи что-нибудь еще рассказать как-нибудь на канал. Да, если мы сейчас... Спойлерю, да? Мы сейчас попробуем найти видеокарту и записывать, -карту. Ой, -карту, да? Да. Вот. И записывать на камеру сейчас. вот. Да. Если получится, то мы э, еще что-нибудь запишем. А так, подходит привет Пока что подходит пока Пока что маткует да. мат пока Все хорошо. Теперь вопрос, куда надо нажать. На вот эту, кажется.